Привет любителям режима подрыв, а в особенности карты Окраина. С вами как всегда Гриф. Как я и обещал, в этом видео я покажу вам самые лучшие прокиды на этой карте, которые могут пригодиться вам где угодно. Мне они помогали играть КВ. Кстати, это уже третье видео по карте Окраина, так что если вы пропустили первые два, то чтобы их посмотреть, кликайте на подсказку в правом верхнем углу. Сторона атаки. Этот прокид, пожалуй, самый действенный. Взрывает врага на выходе со своей респы. Следующий прокид не менее рабочий. Граната взрывает противника, стоящего за фургоном. Данный прокид делается с учетом, что граната отскочит от красного контейнера и упадет как раз на выход с проходного. Используя этот прокид, можно зацепить врага, стоящего наверху. Запрыгнув на машину, можно прокинуть выход с рельсов на двойку, но здесь нужна ювелирная точность. А с этой бочки между вагонов легко прокинуть врага, находящегося на пленту единицы. Теперь несколько прокидов за защиту. Прямо с этой арки таким вот образом легко прокинуть врагов, бегущих на единицу. И то же самое можно сделать, прокинув гранату с вагонов. Если противник занял единицу, перед тем как зарашить, сначала попробуйте его прокинуть. Таким вот образом прокидывается хаммер. А с этой точки легко прокинуть врага, стоящего за коробками. Или прямо отсюда бросайте гранату через забор так, чтобы она отскочила от зеленого контейнера. Едем дальше. С этой точки, особенно в начале раунда, можно прокинуть врага, бегущего по трубам. Отойдя чуть назад и прокинув гранату в эту щель, можно задеть врага, который заходит на единицу. Если вам правда понравилось это видео, поддержите меня лайком и подпишитесь на мой канал. А 200 кредитов с прошлого видео забирает Ваншот Деточка, с чем я тебя и поздравляю. Обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.